Часть третья. Цветы. Цветы. Цветы мне не дают покоя цветы, и в радость, и в печаль цветы. Вообрази, что если был цветком я, наверное, таким же был и ты. Конечно, в жизни. Есть еще уродство, мозги промыли друг предал, Но сколько силы, сколько благородства в простых цветах, Цветы на пьедестал, А впрочем, памятник цветам не нужен, Цветы так живее всех живых, Хоть труден путь. Цветов, но очень важен, и у природы нет путей иных. Как ты пришел? Все это помнит каждый. Любили все, когда ребенком был. Проблем в любви ведь нет. И очень важно, что ты с годами это позабыл. Любовь, цветы, все это очень тесно переплелось в сознании моем, как будто сон я вижу интересные цветы там, только мы вдвоем. Как много их, и как разнообразны по форме, по окраске, красоте. Ну, а иные могут быть опасны. Не разберет кто их по простоте. Цветы-аристократы. В Амстердаме их можно и простушки подарить, но более подходит главной даме. Коль вы любви решайтесь спросить. Наркотики-цветы. Но под охраной от тех невежд, кому противно жить, Кто хочет кровь цветов из ранки мало и себе через иголку перелить. Цветы-часы нет в мире долговечней, Показывают жизнь из века в век, на протяжении тысячелетий, коли присмотрится к ним человек, цветы врачи, их очень, очень много. Они избавят вас от всех забот, страх улизнет, и сон наступит снова. Хотите, вырвет? Или все наоборот? И снится мне огромная поляна, А всех на ней не сосчитать цветов и силой, Равной мощности вулкана, Все отдают лишь чистую любовь. И счастлив я, исчезли сожаления. Укусы злобы и несчастья и кровь. Страх улизнул. Пропали огорчения. Я весь цветы. Я чувствую любовь. Вот куришь, пьешь, употребляешь телок. И жизнь похожа просто на кино. Как? К телеку прикованный ребенок не выключить, не встать, там не дано. Ну, напрягись хоть раз, ну, вспомни время, когда джин сяк, и патлы ты носил, жил, отрицая жизни пошлое бремя. И никого о счастье не просил. Где волос твой? И где Диним льнялый? Куда идешь? Откуда соскочил? Неужто брат заделался менялый, И джинсы ты на кепке раскроил? Наверно, слишком стар, для рок ролла но слишком молод, чтобы умереть. А жизнь течет, как струйка пепси-колы. Вром, чтобы легче тяготы стерпеть. Так и живем мы за забором, Кира, Не собак, спустив на кровь. Но почему? Как так? Что раньше было? Все очень просто. То была любовь.